Решила принять участие, потому что это супер крутое мероприятие. Много полезной информации здесь ожидается, но ну, еще такое замечательное место. Это, это такая возможность, вообще спасибо организаторам этого мероприятия, что ну, самозанято, во-первых, нам уделяется внимание, да, и что возможно такие классные знания получить, ну, бесплатно. Наша задача этим проектом «Мой бизнес – это я» самозанятых вывести из тени, показать им, что государство о них готово заботиться, что есть государственные программы поддержки самозанятых, для того, чтобы они могли ими воспользоваться. Мы надеемся, что самозанятые покажут нам свою заинтересованность в работе с центром «Мой бизнес», и дальше проект будет не только жить, но и развиваться, и обретать все новые и новые грани.